Всем привет! Сегодня не очень стандартный э, Ну э, не очень стандартное видео Я покажу как установить Нотапат для уроков по БАД Вы э, Я еще не удалил Нотапат плюс плюс Я его удалю Сейчас Сейчас захожу в программ файл, дальше нацепляю плюс, вот он стал. удаляю. Удаляю. Сейчас пока удаляется, тут есть папка. Еще одна программа. Я ее создал. файлы для создания но она мне не нужна. Я удалю. Вы видите то, что тут ее нигде нету. Она программ файл. Я удаляю все, закрываю. Ну и в курсорах нету тут курсоры. Программ файл. Видите, у нас под плюс плюс открываю. Тут осталось только это. Я сейчас не удалю. Это не это настройки. Настройки.. Не, ну, как видите, тут я сейчас запущу этот файл. Он не запускается, это .dl. То есть под плюс плюс не запустится? Видите, тут вроде исчезла папка. Так. Как установить? Сначала, как и любую другую программу, ее надо скачать. Открываем Chrome ну или Firefox. Я поставлю на паузу, когда. пока она будет руть. Я за э, ясно вот тут я за это Сейчас ее, я ее и не порву сейчас скачивать. Если вы начал яку. Пишем. Нат-пад. Плюс не буду ставить. Хорошо, а как вы видите, папки netpad++ плюс тут подпуск. А, проходим по этой ссылке. ip я ее скину в описании, двоеточие, а, два слэша, tip tip Садный сайт. Мы заходим в меню «Давноэт». Ну, оно у меня уже в меню «Давноэт». Дальше скачиваем. Страница не загрузилась. Я не буду ставить на паузу, чтобы вы не думали, то, что я вру. так, уже без лагов листается, ну, с лагами, конечно, но возможно листать. Вот. Так, а какую версию начать? 64-битную и 32-битную. Я рекомендую качать 32-битную и потому что не все плагины есть под 64 а битные А 32-битные идет 32-битные процес и на 64. Мы качаем ее. Я не проклам. Я ту рекламу открыть его. Замажу, если найду программу. О! Все, можно закрыть браузер, но вы не закрываете. Илиначе вы не посмотрите это видео. А вряд ли вы скачали. Я захожу в мои документы. Как вы видите, до сих пор нет факта под плюс-плюс, а это значит, то, что я не устанавливаю. Запускаем. Но у меня он, скорее всего, заблокируется. Сейчас посмотрим. Так, ждем. Да, он у меня заблокирован. Разблокируем его. Если он у вас заблокирован, тогда это надо сделать. И запускаем. Язык русский, если вам нужен русский. Окей. Далее. Принимаем лицензионное соглашение. Далее. И я рекомендую устанавливать все. Плагины. Локализации. Темы. Если вы ночью работаете, тогда тема блока борта, например, она для вас. Ну, далее. Вы это по вашему выбору? Ну, можете не создавать э, героев на рабочем столе, и я не буду. Я тоже не буду. детали копируется, копируется, ну, как вы видите, файлы, которые копируются. И запускаем под плюс, плюс. Готово. И у нас мы выполняем, если оно вам пишет это. Вот. Так, а это мы не смотрим. А, нет, это же uh, видео урок. От видео -урок. я подумал. Это um, АВС, я это сделал, чтобы вы не списали код. Раньше, -то... ну вот, короче, установили на плюс-плюс, но я сейчас удалю локализацию. И, и, и, и я скажу вам, как настроить. Как вы, видите, как вы видите, я уже все, что надо, удалю. И сейчас скачаю его опять. Окей, okay. далее, далее, прямая, далее локализация. А, я пропутал то, что локализация это же не настройки. Сейчас, по идее, должно быть все чистое, белое. Готово и выполняю. вы видите все белое. Так вот, так настроить? Первое, что мы делаем, это инструменты, а нет, опции, настройки. Далее. Если вам нужно поменять язык, вы его меняете. Правка. не меняем ну можно сглаживание шрифтов новый документ я рекомендую переходить не на кодировку f8 а на om866 потому что эта кодировка поддерживает много чего Вот. Синтекс по умолчанию можете поставить, какой вам нужен. Я рекомендую HTML, но я поставлю обычный текст. Путь по умолчанию. Ну, мне тут не надо это. Вы тут, по идее, должны, если вы ставите это, указать путь, куда садится документ. История, открытие. Но это я не знаю, это вообще вам не надо. Подсветка включаем. Учитывать регистр... Ну, не обязательно. Только целевые слова. Не знаю. Но вообще тут в основном ничего не надо. Использовать настройки окна поиска я тоже не знаю, но это не надо. Подсветка в другой области, это давайте вот сейчас синтаксис html, допустим. Я сейчас напишу стандартную строчку html. Вот стандартная строчка html. Вот. Заходим в опции, настройка. Подсветка, подсветка в другой области. Вообще, я это не знаю. Так что... Так, дальше печать. Тут ничего не надо для меня. Давайте я сейчас сделаю так, чтобы вам было лучше видно. Так. Так, я сейчас. Так, все, как настроить нам нужно. Если вы хотите, по желанию вставите эти штуки. Что они дают? Когда вы будете что-то писать, такое и такое, тогда будет э, закрываться автоматически. Вот так вот. Ну, когда вы будете писать скобочку. Ну, Так, ну, я ставлю все это, режимы запуска, режим открытия файлов, все файлы открываются в одном окне, то есть будут вот такие штуки, каждый файл открывается в новом окне. А, а, если вы это укажете тогда. При открытии каждого текстового документа он будет открываться как в э, нацепаде встроенном в Windows. Только сессии открываются в новом окне, это я не знаю. Это по идее должно быть то, что уже сделано. Разделитель. Я это не использую, да и вообще, это не нужно никому. Облачное хранение тоже не надо. Операционная система. Можно создать э, всю операционную, ой, поисковую систему. Ну, тут можно сразу Bing, Yahoo, DuckGo, duck DuckGo. Duck то есть, Wing, Иху, Таковый провод и Задать свой. Разные. Отображать список. Это я не знаю. Но остальное тут просто не нужно. Дальше кликаем опции определения стилей. Теперь выбираем тему. Ну, допустим, тема м -м, сейчас вот так вот. <плёк> тему, допустим, Blackboard. Ну, я ее использую BCP. Он окей, обсидиан. Я рекомендую выбирать очень цвету тему как вот The Fallout она может ночью вам раз ну из-за того что будет цветло Вы эту особенно не выбирается тут вообще все одним цветом сделали я рекомендую тему Блок Блок. Тут эм, все понятно. Вы ну, можете бесит и так далее. Я выбираю Blackboard. Курсив полужирный. Это будет пожирнее. Мне это не надо. Ну и подчеркнутый тоже не надо. Общий размер шрифта, бла-бла-бла. -бл. Общее подчеркивание. Я вам это не рекомендую, поскольку это бесполезные вещи. Я бы сказал. Но есть еще какие-то эти. Я говорю только о тех, которые вам понадобятся когда-нибудь. Стиль, язык можно... Ну, выбирайте на свой вкус. Дальше добавляете плагины. Какие вам нужны? Плагинов. на Устроенных тут только три, MIME Tools, Conventure и NTP-Export. Конвертер иногда понадобится, может и NTP-Export э, иногда понадобится. Это я вообще никогда не использовал, ну и все плагины вот эти импортировать мы указали же а, новый документ мы указали вот, а, рекомендую указывать эту кодировку следующее видео я сделаю по обзору на под плюс плюс ждите Всем пока! Всем хорошего дня и всем пока!